друзья всем привет с вами как всегда максим муромцев сегодняшнее видео будет на тему скрытых дверей год назад я делал ремонт в спальной комнате в своей квартире и очень много было запросов на тему того что плохой метод монтажа двери потом потрескаются спустя год там больше через месяц и все прочее я вам сегодня хочу показать то что двери не потрескались я вам хочу показать что что такое вообще скрытые двери и почему они так называются двери скрытого монтажа потому что много людей писало что их все равно видно ну собственно об этом и будет видео так что усаживайтесь поудобнее мы начинаем так собственно смотрите есть два варианта дверей вот конкретно у меня в спальне дверь скрытого монтажа и обычная стандартная дверь которую вы можете здесь лицезреть в чем разница этих дверей Скрытого монтажа дверь не имеет никаких наличников и она идет вровень со стеной. Обычная дверь имеет вот такой наличник, за которым спрятан пенный шов. Эта дверь устанавливается в тот момент, когда напольное покрытие на полу уже уложено, стены окрашены или оклеены обоями. Приходит монтажник по установке дверей, устанавливает дверь. Здесь у нас остается пенный шов и потом пенный шов у нас закрывается вот таким наличником. Он может быть запилен по 45 градусов, либо как сейчас идет по-современному, просто под 90 градусов. И вы видите полностью всю дверную коробку. В этом же случае коробка остается внутри стены. То есть дверь называется нескрытая, то есть не невидимая. Она называется дверь скрытого монтажа. Почему? Потому что действительно весь монтаж, который вы можете видеть в этом формате, он здесь скрыт. И вы не видите никакую дверную коробку, вы видите просто стену. Кажется, что это тоже стена, как будто она просто здесь обрамлена чем-то идет. То есть это скрытый монтаж. Скрытость этого монтажа идет в том, что пенного шва нет и коробки тоже нет. А в чем еще различие этих двух дверей? Это полотно у нас может быть окрашено, оклеено обоями, может быть выполнена декоративная штукатурка, нанесены различные элементы, к примеру, как здесь молдинги, или как с обратной стороны у меня сделано вот такое ростовое зеркало в гардеробной комнате. Эта же дверь, в свою очередь, она идет от фабрики сразу же или, допустим, с стеклом, или у вас цельное полотно. Все зависит от стоимости э, дверей. Покрытие может быть у этих дверей абсолютно разное. Как может быть просто э, покраска, так может быть э, оклейка пленкой, либо шпон и все прочее. В этом же формате или окраска, но вы уже ее производите, или также можно сделать шпонирование сразу от завода. Собственно, смотрите, различие этих дверей в том, что это действительно скрытый монтаж, это обычный монтаж. У этой не видно никакие петли, у этих дверей петли могут быть видны. Но есть и двери, у которых петли сейчас тоже скрытые. Ручки, что там, что там, одинаковые, разница только в том, что... Uh, у этой двери uh, коробка идет алюминиевая и внутри этой коробки есть различные элементы либо это фанера либо это полностью алюминиевая коробка если дверь скрытого монтажа более дорогая идет uh, или какие-то склеенные материалы здесь uh, дверь может быть также из древесины сделано, то есть там брусочки, деревяшечки если простым языком, либо это также фанера, и потом она может быть оклеена шпоном, либо выкрашена. Отвечая на вопрос э, многих комментаторов на ютубе, что они эту дверь видят, какая же она скрытая, она скрытого монтажа да ее можно лицезреть но она в ваш интерьер вливается целиком и полностью то есть когда у вас вот как у меня здесь проходят молдинги то она является частью стены то есть продолжением этой стены какое еще отличие у этих дверей значит смотрите дверь скрытого монтажа плинтус который идет у меня по периметру помещения он также проходит по а, полотну двери и уходит дальше единственный момент если у вас дверь открывается на вас то тогда плинтус вот в этом участке на открывание дверей должен быть запилен чуть больше чем под 90 градусов для того чтобы дверь можно было вот таким вот образом открыть в противном случае дверь просто не откроется если у вас дверь открывается внутрь помещения то естественно запиливать плинтус никак не надо он у вас просто пойдет вот здесь ровно отрезанный на этой же дверной коробке и, соответственно, на обычной двери плинтус по ней не идет По причине того, что здесь есть наличники. Ну и плюс ко всему, никто не будет никогда на обычную дверь наклеивать какие-то дополнительные декоративные элементы. Год, пользуюсь дверью, отвечая на вопрос комментаторам, которые писали, что та технология, которую я применяю, лучше бы такого мастера, они вообще бы не пускали ни на какие объекты. Я напомню, что у меня там сделано. У меня вот здесь нарощена стена была, потому что дверной проем был большего размера. Я ее наростил пенополистиролом, потом пару листов гипсокартона. И все это приклеил к бетонной стене, которая здесь стоит, просто на пеноклей. Дальше оштукатурил. Дверную коробку и стену между собой я заармировал гидроизоляционной лентой она немного такая подвижная используется для гидроизоляции ванных комнат и различных других помещений с повышенной влажностью или где есть вода я применил ее не по назначению но тем не менее тот результат который показывает вот эта лента даже здесь при нагрузках того что дверь хлопает открывается и закрывается никаких трещин абсолютно ничего нет я сделал гидроизоляцию нанес гидроизоляционную ленту подсушил и нанес к нау все после этого я сделал стеклохолст ашпатлевал вот вы можете посмотреть никакой трещины за год эксплуатации здесь абсолютно не появилась я вам больше скажу не появится у нас в офисе стоит в точности такая же дверь я по такому же принципу два года назад ее установил 15 человек проходимость у нас в офисе те люди кто работают и они периодически ходят в туалет на протяжении дня это очень много раз потому что у нас там может стоять посуда и все прочее. То есть помыли, умыли, лицо, руки и все прочее. То есть постоянно ходят, брякают, там тоже никаких трещин нет. Поэтому это реально рабочая схема. Едем дальше. Многие комментаторы на YouTube спрашивали: все показывают, как установить с этой стороны дверь, а что же с обратной стороны у этой двери? У этой двери с обратной стороны идет вот такая вот алюминиевая рамка, которую мы сейчас видим. Там она п образная и мы в нее можем вставить любой материал. Гипсокартон, либо э, мы можем вставить в нее керамогранит. Все то, чем вы хотите облагородить вот этот участок. У меня же, как вы помните, вот здесь нарощенный участок стены. Также ничего абсолютно не потрескалось. Э, гипсокартон и все это поставлено и выкрашено. Все. Если бы у меня здесь была обычная дверь, то вот такого ростового зеркала в гардеробной комнате на этом месте точно бы не было. Потому что дверь была бы или со стеклом, или без стекла. Но сам факт того, что на обычную дверь клеить такое зеркало я бы не стал. По причине того, что непонятно какого качества там петли. Здесь петли достаточно стоят серьезные. Плюс ко всему они идут скрытого монтажа, их не видно. И навесив такое зеркало, я не сделал большую нагрузки на вот эти петли. Потому что они рассчитаны именно на навес различных вот таких интерьерных предметов на это дверное полотно здесь я просто ручку когда поставил вымерил выстрел все аккуратненько дверное полотно зеркало и четенько у меня без зазоров вообще вот этот кант ручки стал на эту дверь друзья всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик ответил на большинство комментариев тем людям, кто мне писал. А тем людям, кто не писал, можете посмотреть по ссылочке предыдущий ролик на тему установки этой двери и также прокомментировать данное видео. Все, пока!